Все религии в основе представляют собой не что иное, как методы пробуждения. Но все религии заблудились из-за своих доктрин. Доктрина условна. Доктрина ничего не значит. Доктрина служит методом пробуждения лишь своего рода подпоркой. Христиане верят всего в одну жизнь. Это верование составляет только средство Сделать людей осознанными Вы удивитесь, потому что обычно мы считаем верование и принципом И это не принцип, только средство, чтобы силой выразить и донести идею Это своего рода настойчивое и непрерывное внушение Не тратьте времени на ненужное Прекратите гнаться за властью, деньгами, престижем, потому что жизнь у вас только одна. Приближается смерть. Будьте бдительны, будьте наблюдательны и смотрите, что вы делаете. И это средство не принцип. Но вон где все разладилось. Христиане решили, что это принцип и стали выводить из него философию. Теперь, безусловно, христианство противоречит индуизму, потому что индуизм говорит, что жизни много. Долгая цель жизни, миллионы жизней. Отсюда проблема. Если то и другое принципы, они друг другу противоречат. Только один может быть правильным, не оба. Но индуистская идея тоже служит средством, созданным для другого рода людей. Людей, которые слишком много знают, которые видели слишком много перемен и заметили тот факт, что история повторяется. Но цель остается прежней. Восток говорит, «Вы делали все это столько раз, снова и снова, много жизней». Неужели вы хотите и дальше двигаться в замкнутом круге, продолжать это скучное повторение? Вы существуете уже так долго, делая снова и снова одни и те же глупости. Пришло время. Будьте бдительны.